Пойдемте-ка со мной. Это центр Лос-Анджелеса, и я покажу вам цену на обычный бензин. Это 7 долларов и восемьдесят 83 цента за галлон. Это гораздо выше, чем средний показатель по штату Калифорния — 6 долларов и 7 центов. У нас самый дорогой бензин в этой стране, однако везде люди страдают. Средняя цена по стране 4 доллара и 60 центов за галлон. Это рекорд всех времен. Сейчас нет ни одного штата, где бензин стоил бы меньше четырех долларов less than four dollars a